Всем привет! Вы родители дошкольника. И вы точно не хотите делать домашнее задание за вашего будущего школьника. И точно не хотите, чтобы на него жаловались учителя. Ведь так? Если да, приходите на наш мастер-класс 30 июня в 13.00 по Москве. Вы узнаете, готов ли ваш ребенок к школе. Продиагностируйтесь прямо там, на нашем мастер-классе. До встречи! Пока-пока!